Коллеги, всем привет! Я сегодня буду говорить про Blazer. Сегодня будем снова про основы. Ну да, сегодня будем снова про основы. На этот раз мы поговорим про компонентную модель. Так, коротенько, ну чтобы понять, что это такое параметры и каскадные параметры, и для чего они применяются. Итак, ну давайте начнем. Если не углубляться в теоретическую часть, а так немножечко поверхностно поговорить про компонентную модель, на самом деле тут само слово объясняет то, что это такое. Компоненты это обособленный кусок кода, наверное. Причем не только на C-sharp, но и на JS, например, или на CSS, или даже еще какой-нибудь, если допустим используется ну, Winform, где компоненты являлись отдельные контролы в общем суть сводится к тому что сам компонент имеет какое-то состояние принимает какие-то параметры может их обрабатывать выдавать бихевиоры так называемые поведенческие какие-то события и эти компоненты склеиваются в друг дружку как-то между собой могут общаться прокидывать какие-то состояния ну и в общем в Blazerе это тоже собственно говоря реализовано надо сказать что реализация в Blazerе построена по принципу MVVM это на самом деле очень круто это значит что ее нет тестирования это значит что не связанная UI с код-бехайндом, если хотите, состояние. То есть вот эта вот концепция, она на самом деле открывает большие-большие возможности. И вот чем больше погружаясь в этот самый блейзер, тем больше он мне нравится. Ну и сейчас давайте переключимся уже в конкретный проект. Я думаю, с теорией все понятно. Про него много где что написано, можете почитать на сайте Microsoft. Надо сказать, что они неплохо потрудились и хорошо описали... И документацию на сайте, и в том числе на русском языке. Ну, а теперь давайте переключимся в код и практика, практика, практика. Давайте для начала я покажу, что я сделал, чтобы не тратить ваше время. Вот такой вот простой проект на Blazor. Я выбрал Assembly. И, в общем, здесь у нас есть одна пара, страничка, вторая страничка. На первой страничке у нас есть две кнопки, которые вызывают из статического хелпера информацию. Для которых, которым мы, собственно говоря, будем играться Ну и на основании вот этого Будем делать какие-то рефакторинге да и по ходу будем смотреть что и как с этим работать в общем давайте покажу в глубине что это такое Итак, у нас есть вот параметры у нас есть код behind кстати я в одном из предыдущих видео показал как сделать чтобы была вложенность в общем вот у меня вот все файлы вы их собственно видите итак у нас есть параметр razer это сам компонент UI, есть некоторое количество разметки есть у нас код behind, так называемый. Я буду называть его код behind, наверное. В общем, параметр с model, в которой наследник от component-base, в котором есть humor-компонент, который получается из helper при нажатии одной кнопки и при нажатии другой получается другой компонент. Давайте, ой, другой в смысле, instance humor так называемого. В общем, что здесь? Здесь есть набор свойств на какие-то данные. И я думаю, что здесь как бы... Не требует комментариев. Ну и с чего, собственно, начнем. Давайте начнем с того, что ну вот есть давай, с интересных моментов: да, то есть, есть у нас какое-то перечисление, где теги, есть у нас какой-то контент. html Кстати, посмотрите, как он отображается, markup, string. То есть текст приводится к markup string и он отображается к чистой row, так называемый HTML. У нас есть дата, у нас есть форматинг, у нас есть nullable date. Ну, в смысле, daytime. Также у нас есть какие-то тексты, ну и, в общем, вот вот с этим вот мы будем играться, и сейчас давайте сделаем первое что. Ну, разберем, какие компоненты можно из этого вот всего разобрать. Смотрите, ну, во-первых, категории name, я не думаю, что здесь какие-то нужны нововведения, а вот с датой, собственно говоря, из, собственно, с форматом отображения этой даты, можно сделать отдельный компонент, и вот его-то мы сейчас и будем делать а параметрами будем передавать сам формат и, собственно говоря, саму дату тайму. Ну, понятно, да? свойство DayTime будем туда передавать как параметр. И вот тут-то будет у нас реальное программирование. Итак, первым делом я создал папку, которая называется Components, и именно в нее я буду закидывать все компоненты, которые когда-либо буду создавать. Для чего это сделано? Ну, во-первых, компоненты потом возможно вынести в отдельную сборку, так сказать, и она потом может устанавливаться в разные проекты. Чтобы она была централизована, я предпочитаю как бы naming convention использовать везде и всегда. Ну и компоненты я также предпочитаю назать, называть тоже по используя naming convention, так называемый. Для того, чтобы можно было точно определить, что это такое с чем это едят. Ну, например, новый компонент, который сейчас буду создавать для дата Time. Я его так и назову Data Date Time. И как вы понимаете, я припишу компонент. Компонент. И, в общем, я буду делать по-хитрому. Да? Я буду создавать сразу компонент. Разор. А теперь скопирую, поставлю запятую, нажму Ctrl-V. Напишу компонент model и напишу C sharp, нажму enter. У меня создастся два файла, причем один вложится в другой. Вот, как вы видите, это получилось. И здесь я сделаю Inherit, э, тот самый date time компонент model. Ну, в общем, я связал свою view с так называемым своим view model. Теперь же, чтобы компонент стал реально компонентом, нужно его унаследовать от компонент Base. И, в общем, теперь он стал реально компонентом. Давайте посмотрим, что у нас теперь в райзере есть. Отлично. Давайте нарисуем UI для этого компонента. Я не буду показывать... То есть у меня нет задачи показать, как разметку делать или как управлять CSS. Я буду стараться минимизировать эту информацию, но при этом больше говорить о том, как писать код на райзер. и, в частности, делать компоненты. Ну и для того, чтобы у меня здесь отобразилась какая-то информация, мне нужно сюда подставить. Ну для начала мне нужно придумать параметр, который будет я отображать. Ну и давайте я здесь создам свойство, которое у меня будет date time типа и пусть оно называется date time, наверное, пусть так и будет называться теперь я могу это свойство указать у в этом span и собственно у меня здесь подсветка синтаксиса отлично работает, компонент практически готов, но он теперь бесполезный потому что никакие данные в него не попадают и никакие данные из него не выходят давайте для начала поставим new date time, например 20, 20, 11. сегодня какое число, 21 и если я теперь этот компонент заиспользую на странице параметрс, ну, например, вот в этом месте, ну, давайте пока вот здесь вот после кнопочек сделаем, то у меня просто отобразится текущая дата, и компоненту ни входа, ни выхода не будет, но и мы это будем сейчас решать. Итак, у меня есть компонент date time, нет, date time. компонент, так, подсветки синтаксиса нету, давайте ее добавим это делается очень просто, я вот сюда добавляю как вот Ctrl D, нажимаю, копирую предыдущую строку и пишу компонент, нажимаю сохранить, закрываю и теперь у меня здесь time компонент, как вы видите появился, но ну, на самом деле очень удобно и как вы видите здесь у меня нет никаких параметров и соответственно, ну в общем это как бы компонент есть, готовый отображается, но абсолютно бесполезный и сейчас мы это будем побеждать. Давайте я вам покажу, что он реально отображается и показывается. Мы переходим на страницу параметров. Вот та дата, которую я ввел. Ну, в общем, как бы, ну, хрень. Давайте теперь добавим в этот компонент тех самых параметров, которые, собственно говоря, мы хотим сегодня изучить. То есть я ухожу в код behind и говорю, что у меня теперь дата сюда не создается, а что этот является параметр. И теперь когда я переключусь в использование этого компонента, вот здесь вот, и я теперь вижу, что у меня появился параметр. Теперь я могу задавать. И я сюда могу также, конечно, сказать new data time. Ну, давайте я уже его перенесу прям конкретно в код. И вот здесь вместо вот этого вот файла напишу как раз тот самый, кто-то у меня модул называется humor. created add ну и теперь у меня, если запустится проект, ничего не изменится. То есть у меня также показывается, кроме того, что тип отображения будет ну, немножечко другой. Да, то есть появились нули. В общем, у меня формат не соблюден. Не соблюжден, Не соблюден. И это на самом деле некрасиво. Давайте это поправим. Как это сделать? Ну тоже, собственно говоря, очень просто. Надо перейти в этот компонент, добавить еще один параметр. Давайте я сразу напишу, что это будет параметр. Пусть это будет свойством типа string и date time. Ну, пусть называется формат. И давайте по умолчанию зададим то, что у меня уже там есть. Например, d, -d mm Нет, .mm.y. -y нет y y y, y. Ну, в общем такой русский стандарт и в общем теперь мне этот формат нужно заюзать так сказать и я могу сказать что у меня здесь to string а использовать я уже буду тот самый date time формат давайте запустим еще раз Ну и как видите ничего теперь не изменилось все как было так как отображается единственное что теперь у нас есть компонент но это не повод для гордости теперь давайте попробуем здесь прямо в самом компоненте как видите по умолчанию задавать ничего не надо но если я укажу например date date mm нет, давайте большими ммм mm, и y y y и еще давайте укажем, а больше ничего не будем указывать, а еще раз запустим, F5. Как вы видите, формат изменился, теперь здесь краткое название месяца, ну и в общем это теперь как бы работает. Ну, надо понимать, что здесь... Дальше нет. В общем, все вот это вот для чего? На самом деле, смотрите, ну, во-первых, даже не так. Давайте я вам вот так вот покажу. Смотрите, у нас вот это вот, даже нет, не так. Вот это вот является маленьким компонентом. Но когда... А вот это вот сейчас пока не является компонентом. И для того, чтобы... Развивать дальше проект достаточно развивать какие-то компоненты. Ну, вернее, это как вариант, как один из вариантов. Что я подразумеваю по словам развивать? Смотрите, я добавил формат. У меня уже можно компонент отображать по-разному. Можно сюда добавить еще и локализацию, да, и тогда он будет уже понимать нужный язык. Можно сюда добавить выпадающий список, типа календаря. Можно сделать на него ссылку, чтобы он открывался. То есть вот этих вот расширений для компонента, их появляется огромное множество. Более того, появляется возможность переиспользовать компонент, например, вот здесь. Или в любом другом месте. А дальше сюда начинается добавление уже функционала там закрыто-не закрыто, активно-неактивно, активно, то есть visible-не-visible. Visible, то есть, э, ну, для примера, у меня этот компонент, он, э, вот это место э, дата обновления, о -о, а, он является nullable, поэтому этот компонент уже не сработает. Ну, то есть, э, вот, вот таким вот образом можно это развивать до потери пульса. То есть, а потом это выложить в отдельную сборку, в Nuget пакет, и при создании нового компонента нового проекта вы просто установите этот, как называемый nugget пакет как там не знаю как вы назовете и достаточно просто можно будет развивать э, свое приложение там а, ну в общем я надеюсь что вы поняли о чем я говорю ну суть в том что э, давайте тогда сейчас немножечко доведем до ума остальные компоненты остальные так сказать детаймы да и я это сделаю вот таким вот образом. Ну, например, можно опять же в этот компонент вынести лейбл, да, и ну, я не буду этим заниматься. Я думаю, что вы уже на самом деле поняли, как это работает. Я хочу перейти к следующему компоненту. А время, э, чтобы сэкономить на самом деле, а вам, э, в общем, рекомендую. Ну, поближе ознакомиться с этим на сайте Microsoft -а в том числе ну и как вы видите, при подключении нового компонента, он у меня уже другого типа, и мне здесь нужно сделать э, ну, например вот, вот это вот value, но тогда я должен гарантировать, что у меня здесь value есть, и если я сейчас запущу как бы у меня э, нету ошибок, да, то при переключении между двумя э, так называемыми э, helper то есть данными, у меня здесь вот где-то есть helper, вот у меня будет ошибка, потому что у меня этот UpdateDatabase, ой, э, извиняюсь UpdatedAdd есть задан, а здесь он No Ну и давайте посмотрим, как выглядят ошибки в конце концов То есть если я дерну первый э, компонент для отображения У меня будет все красиво, все отработает и дата отобразится А когда дерну второй, все сломается Ну и как видите, он отображается Я переключаю на второй, ну и вот появилась ну, на самом деле, не очень удобная штука, но, тем не менее, она работает. То есть, вот она появляется, и если я нажму в 12 кстати, давайте поговорим немножко о том, как ошибки можно отображать. В общем, здесь, собственно говоря, очень достаточно подробно пишется, в каком месте что случилось, и как частный случай, ну, вот получается, что у нас вот Object Reference Null. Ну и это, собственно говоря, уже можно включить обработку внутри компонента. Я думаю, что вы найдете свой способ решения. Ну а я сделаю по-простому. Во-первых, я сделаю этот самый DayTime Nullable. Во-вторых, в самом компоненте, то есть вот здесь, подставлю э, Value. А здесь делаю проверку. если DayTime hs value ну тогда отображать этот компонент а если нет упс тогда ну давайте напишем что что-нибудь типа span ну допишем нет данных наверное но ну, пусть будет так неважно и в самом э, использовании этого компонента я теперь могу стереть эту информацию. И, в общем, если я это сейчас запущу, вернее, когда я это запущу, теперь это будет работать как надо. Ну и конечно же можно было сделать эту обработку внутри самого вот этого компонента, то есть внутри э, страницы, где это используется. Но я оставлю вот так вот, на, а вы сделаете так, как вам будет удобно. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас еще есть. Смотрите, у нас есть некоторые такие теги, да, метки. Если не обратили внимания, давайте я покажу, как они выглядят. В общем, нужно их тоже как-то отображать, их количество может варьироваться, или быть, или вообще не быть вообще. Ну вот они отображаются для этой записи и вот они отображаются для этой записи. Давайте сделаем тоже небольшой компонентик, чтобы можно было как-то отображать эти записи, эти метки для этого объекта. Надо сказать честно, что разработка компонентов на самом деле достаточно серьезная вещь, потому что в зависимости от того, как вы его придумаете и разработаете, можно будет его использовать потом, где можно будет использовать использовать это в других компонентах. Ну и для начала, прежде чем вообще всего начать, я поделюсь тем, что у меня будет два компонента, показывающие метки. Это один, это сама метка. И второй компонент, который будет список меток показывать. И для этого давайте его сейчас сделаем. Итак, первый компонент пусть будет называется tag компонент. Я его назову также razor. И, ой, и на этот раз я не буду использовать код behind, а потому что там всего лишь навсего будет а, один э, стринговый параметр и тем более я хочу показать как это собственно говоря использовать Итак, э, я должен здесь указать тот самый ой ну конечно же span э, пусть он будет иметь класс который называется badge бейдж и соответственно бейдж ну пусть будет ну, не знаю secondary вот. И теперь мне нужно сюда подставить компонент Чтобы не создавать код behind Я сделаю такую штуку, которая называется код И здесь делаю, ну, в общем-то, как вы понимаете, то же самое Что и должен был сделать, И если бы у меня был код behind Я напишу тег И здесь укажу также параметр Нет, параметр И, в общем, теперь этот тег мне достаточно сюда просто прописать нет, тег просто. Вот, вот так вот. Ну, и теперь это у меня уже полноценный компонент. Теперь я могу создать новый компонент, который, собственно говоря, можно назвать э, тег, ну, допустим, лист компонент. И я тоже не буду придумывать, э, собственно говоря, код behind, потому что у меня практически не будет логики. Я тоже отображу его очень просто. Ну, вы знаете, даже не столько отображу, сколько скопирую. Вот так вот. И перенесу. Нет, вот так вот. Ctrl-V. Теперь мне здесь нужно заиметь как раз вот этот список компонентов. Текст. И для этого я сделаю, опять же, код. Здесь делаю проб. Лист сделаю по-простому. string, конечно же и назову его текст и конечно это будет у меня параметр и здесь я его за использовал и так выводит и здесь скажу уже текст маленькой буквы ну в общем тоже готов а, так что-то на здесь красненьким все погорело элемент потерялись у меня using директивы ну давайте напишем хотя это, скорее всего, ришарпер что-то тупит. Ну, бог с ним, пусть тупит это его проблемы. Он пока еще, кстати, на самом деле не очень сильно адаптирован к блейзеру и есть некоторые нюансы при работе с ним. Мне в некоторых проектах даже приходилось его отключать. Ну и теперь э, мне нужно вот этот вот компонент весь заменить на всего лишь на всего тег-лист э, компонент. И указать сюда как раз текст. Это мой метод... модуль, который ⁇ humor... Ну, собака. Humor.text. Ctrl D. И давайте запустим... Ага, а вот теперь уже все сломалось. И это почему? Потому что текст у нас лист, а здесь текст э, array. Да? Ну, или тут как бы два варианта. Либо это переделать в лист, либо это в Array. Давайте переделаем э, лист в этот самый Array, то есть массив. Ну, в общем, как бы переведение типов никто не отменял. Давайте запустим еще раз. Ну, как видите, Razer там с решарпером как-то не очень. Потому что ошибка показывает, а ее нет. переключимся, посмотрим, ну в общем-то все как было, так и есть, ничего не изменилось, кроме того, что у нас опять же появился новый компонент ну что ж, коллеги, я думаю, что на самом деле с этим параметром все понятно то есть параметр всего лишь говорит что откуда-то можно в этот компонент что-то прокинуть, как это работает я в принципе показал, если будут вопросы пишите, я попытаюсь ответить ну а теперь давайте рассмотрим более интересную тему, которая называется каскадин параметр, то есть Параметр, который передается каскадно в разные компоненты и как бы, грубо говоря наследуется. И для этого ну, придумаем некоторый пример. Например, у нас вот сейчас уже есть некоторое количество компонентов, и нам нужно прокинуть информацию о том, что, допустим, идет загрузка сайта, или там HTTP client делает запрос и ждет ответ, и в этот момент нужно заблокировать все компоненты или надписью пометить. В общем, как-то вот эти мои вновь созданные компоненты каким-то образом должны узнать о том, что сейчас система занята, ничего не нужно показывать. В общем, нужно это пользователю, когда... Показать. Я понимаю, что пример надуманный, но для примера, для надуманного примера, это на самом деле, как мне кажется, неплохо. Посмотрим, как это сработает. Итак, давайте перейдем к другому типу параметров, который называется каскадинг параметров. Итак, что такое каскадные параметры? Ну, на самом деле все очень просто, и объяснение кроется в названии, и я просто нарисую. У нас э, есть э, какая-то страничка, на которой есть отображение какого-то хумора, да, то есть объекта хумор, у которого здесь отображается дата 1, здесь отображается дата 2, а вот здесь отображаются теги, и внутри еще каждый тег отображается отдельно. Так, суть в том, что вот этот вот каскад, допустим, э, давайте прямо вот на примерах, да, мы создадим свойства, даже нет, даже не так, не здесь, мы, если вот это вот у нас объект humor, вот это вот date, вот это второй date, вот это вот tag list, а вот это tag и вот это tag, то мы создадим даже не здесь, а создадим новый параметр, который будет лежать рядом. Да? То есть мы перейдем на страничку, которая называется каскадный параметров, и там создадим статус. Свойство, которое назовем статус, и будем прокидывать на все внутренние компоненты. Вот почему планирование на самом деле очень важно. То есть, вот на этой страничке есть компонент, который называется статус. Мы его будем прокидывать вот сюда, то есть мы создадим компонент, который называется humor компонент. И этот статус будет шариться и на этот, и на этот, и на этот. Ну, на этот мы тоже, в принципе, из вот этого компонента, то есть из этого. Вот на этот мы прокинем А вот из этого ну, внутри глубже мы прокидывать не будем Но я думаю, что вы, собственно говоря, поймете, как это работает Сейчас, возможно, я что-то сумбурно нарисовал И, может быть, это мало что объясняет Но, тем не менее, суть объясняется очень простым образом У нас есть какое-то значение И дальше все компоненты, которые лежат в этом под ним да, То есть в иерархии дом-объекта Они получают вот эти самые значения, которые мы можем собственно говоря, прокидывать без каких-либо там созрения совести, да, без каких-либо проблем. И давайте это все хрень, так сказать, закроем и вернемся к нашим, так сказать, баранам. Смотрите, у нас есть компоненты, которых вот пачка, да, тут раз, два, три, вот этот вложенный компонент, во вложенные компоненты. А что нам мешает создать, допустим, вот такой компонент, который называется хумор? Давайте... Я его создам, так и назову Humor Component Ну, это будет Razor Я, опять же, не буду делать э, в, Как это? CodeBehind, потому что он будет очень простым И поэтому Сделаю таким вот образом Прям сюда вставлю То, что я скопировал Теперь у меня есть объект И он называется Humor И теперь мне этот каскадный Ой, и теперь мне этот эм, параметр, который будет сейчас пока просто параметром, нужно как-то вот ну, задать. И для этого я создам Humor. Я назову Item. Я не люблю, когда Humor равно Humor, потому что мы так будем задавать. Я люблю, когда э, название привязано к компоненту в ну, его контексте. То есть у нас компонент называется Humor Компонент, а Item равно будет как раз вот очень мне кажется понятно. И теперь я должен здесь написать параметр и у меня теоретически прям вообще все круто получилось не знаю почему не работает а, наверное, все-таки здесь мне нужно сделать item вот и вот здесь мне тоже нужно везде сделать item ну, потому что по-другому никак ну и, в общем-то, как бы на этом все. И давайте проверим, что он работает. Вернемся на предыдущую страничку. Удалим вот это вот все, что было раньше сделано. Напишем Humor Component. Если я, конечно, его так назвал. Ох, а где я его разместил-то? Ну да, вот почему имеет значение, где его размещать. Да, теперь я сделал правильно, и теперь у меня получается вот этот вот Humor-компонент. Нет, я, видимо, его не так назвал. Да, конечно же, я печатался. Давайте назовем его правильно. Нет, не этот. F2. Humor-компонент. Отлично. И теперь вот это можно закрывать, и у нас здесь, по идее, вот он, этот хумор компонент есть. Ну и как вы видите, айтем у меня как раз будет э, тот самый юмор, даже сделаю его вот так. Не будем обращать внимания на разметку, которую ломает решарпер. все работает. И давай... Ой, закрыл нечаянно, давайте еще раз откроем. Теоретически у нас сейчас ничего не изменится, все как было так и работает, и это действительно так. Ну, вот на этой страничке мы сейчас делаем использование вот этого большого компонента, а вот, допустим, на какие-нибудь параметры прокинем уже дополнительный статус. Итак, эту страничку мы закрываем. Как вы видите, компоненты работают на ура. Более того, еще, кстати, вот что очень важно. Если учесть, что у каждого компонента может быть своя изолированная песочница, в которой может быть и CSS классы, и JS скрипты, это на самом деле открывает очень большие возможности. То есть, таким образом, ваше расширение будет идти сверху вниз по иерархии зависимостей. Ну, если учесть, что компоненты как бы, как бы взаимодействуют между собой, но могут еще вкладываться. Ну и, собственно говоря, у вас нарастать может функционал от каждого компонента к компоненту по нарастающему, Ну, мне кажется, это очень круто. Итак, давайте дальше. Теперь создадим на страничке вот этот вот каскадинг. То есть на второй страничке каскаден параметр Добавим сюда humor Компонент Здесь напишем item Нет, не так конечно Item равен Давайте напишем собака humor Собака в хорошем смысле И теперь у нас здесь Есть код behind Давайте в него переключимся И сделаем проб Здесь у нас будет на самом деле Все как раньше Humor Пусть будет этом Ну тут на самом деле пусть он будет humor. Это же не компонент, это уже используем компонента. Вот. И здесь у нас что-то э, не срослось. А, потому что я его неправильно написал. Вот humor. И закрывающий тег поставим. Нет. Вот так. Э, теперь нам может этот humor как-то задать и. Я это сделаю вот таким вот способом. Есть штука, которая называется life cycle, то есть жизненный цикл у компонента, и с ним вы можете ознакомиться. Но я вот для примера приведу некоторое количество параметров, которые срабатывают в определенной последовательности, и было бы неплохо перед тем, как их использовать, понять, что в какой последовательности. Но я буду использовать, потому что я уже, допустим, знаю. И здесь я скажу, что у меня Humor будет равен Humor Helper. Ну, то есть я подставлю напрямую, ну, допустим, первый компонент. Мне, в принципе, это не важно. Таким образом, у меня получается, что при старте приложения Humor э, получит значение и отобразит. Давайте проверим, что это именно так и будет. Переключаемся на каскадный параметр. Ну, как видите, все есть. Теперь добавим им какой-нибудь нам e статус, который будем менять и прокидывать каскадно во внутренние компоненты нашего Humor компонента. Во как. Итак, для начала давайте всю эту гадость позакрываем и вернемся в наш вот этот каскадин параметр страничку. И даже вот не в нее, а давайте прямо на самой страничке, чтобы пример был вообще крутой. Сделаем Новый, э, новое свойство, которое назовем статус. А, давайте для начала этот статус создадим. Паблик пусть будет нам, неважно нам, где нам. Ну, пусть называется статус. Пусть имеет по Microsoft Sky Naming Convention, он имеет первое значение non. Где-то на канале я писал видео, почему все-таки лучше использовать неопределенные значения. Первое, non defined или там еще что-то типа этого. Ну и там как бы в этом видео рассказывается, что с валидацией там есть кое-какие проблемы, если вы это не будете использовать. Ну, в общем, на канале это есть. Я попытаюсь... Ну ладно, не важно, давайте поехали дальше. Допустим, у нас есть статус ready когда уже загружен компонент какой-нибудь там, ну, например, тот же самый хумор какого-нибудь сайта типа колобонга.com и, допустим, какой-нибудь бизи. Ну, то есть за, занят и готов. И я думаю, что для примера это будет достаточно. Теперь создадим свойство, которое назовем, соответственно, статус. Нет, мы назовем его статус, и пусть он и так и называется статус. Ну, а здесь э, давайте сделаем вот таким вот образом, я, чтобы ваше время сэкономить, я возьму вот эти вот кнопочки, да, да, я возьму вот эти кнопочки, помечу их примерно вот сюда, и здесь сделаю Get First, э, ну, даже не First, а Get, э, нет, давайте вот так вот, Set э, Ready Status, что-то не то поставил, вот, и допустим set busy а, ну да, надо же еще тут написать set ready, ну в общем как вы понимаете, это не принципиально, главное чтобы у нас было что нажать в процессе теста и теперь соответственно здесь вот эти нужно кнопки создать вернее не кнопки, а методы public пусть будет void set ready. Ну даже не так, давайте по модному напишем вот так вот и скажем статус равен статус. Что я там сказал? ready, ready, А второй сделаем статус busy, ну и назовем его, конечно, упс, и назовем его, конечно, set busy. Ну чтобы для краткости было. Потому что нам же нужно, чтобы в Realtime менялась эта вся соль, так называемая. Ну и теперь что начинается? Теперь начинается на самом деле самое интересное. Смотрите, у нас есть компонент, но это же не просто компонент, мы же не можем сюда передать статус. Мы вернее его можем передать, но это же должно быть не просто так. Но на самом А, стоп, это параметр, это не тот. У нас здесь нет этого статуса. Давайте откроем правильный ViewModel. Да. Мы сюда не можем просто так сказать: получи, вот здесь вот item, или там статус равно. Это не будет работать. Нужно сделать специальным образом. Для этого есть такая штука, которая называется каскадин Value. И у него есть значение, которое нам нужно задать. Это то value, которое мы будем передавать вовнутрь вот этого компонента. То есть. Так как мы поместили вовнутрь вот этот humor компонент, то теперь можем специальным образом задав вот этот вот статус то есть через параметр, который называется каскадин параметр, мы можем все изменения туда прокинуть. Смотрите, перед тем, как это все сделать, смотрите: у нас есть модель, у которой есть две кнопки, которые меняют статус. И этот статус будет прокидываться вовнутрь то есть туда до самого, до самого низа. И для того, чтобы это там заработало, мы переключаемся сюда. Я даже быстренько создам вот такой вот статус Где он? статус э, свойства. И на этот раз поставлю каскаден параметр. И вы не поверите, я его скопирую. Уж простите за копирование. И прокину его дальше. Например, в дату, в данные. Ну вот у нас здесь есть наследник э, в смысле код behind, прокинем сюда да хочу теперь закроем и здесь напишем какое-то действие ну допустим смотрите если э, давайте напишем так если статус равен э, допустим ready, тогда показать вот то что мы вот показывали то есть загруженный как бы компонент а в противном случае давайте покажем какой-нибудь span. Ну пусть будет span. тут на самом деле не важно Спан напишем loading, например. Будем везде писать loading, чтобы было понятно, о чем речь идет. С этим компонентом все, давайте откроем. Следующий компонент, ну здесь ничего не будем. Я говорил, что мы сюда опускать не будем. А вот в тег лист опустим этот тоже каскадин статус, да, и сделаем это вот таким вот способом раз. И теперь нужно написать, что если, допустим, у нас опять же статус равен busy, то мы его не будем показывать. Так, это если ready. Мы покажем список вот этих тегов. В противном случае, да, вот так вот, else. В противном случае скажем, что у нас как бы вообще все занято. И просто напишем span. Ну, пусть тоже будет loading. Даже вот так вот. Loading. Теперь у нас есть... Э, давайте лишнее все позакрываем. Вернемся в Humor компонент. Вот он он. Ну здесь я не знаю имеет ли смысл что-то писать ну давайте просто в самом humor компоненте здесь у нас статус все равно есть давайте у тайтла да, до напишем вот таким вот образом рядом с ним что есть ли статус давайте просто напишем статус что-то не хочется особо писать <laughs> если честно вот просто напишем статус и давайте напишем ну вот ну, в скобках например Давайте теперь запустим все это дело Мне почему-то кажется, что все сработает стопроцентно но потому что C-Sharp <laughs> Итак, переключаемся в каскадинг Итак, смотрите, у нас уже состояние э, busy Уже, смотрите, loading Loading, loading Мы ставим ready и бабац. Ну, разве не, не прелесть? Просто обалдеть, никаких телодвижений Все работает практически автоматически Как бы это каламбурно не звучало Ну красота просто, согласитесь Друзья, на этом Скорее всего мне придется завершить Потому что мы уже вон сколько минут Больше 40 минут просидели с вами В общем смотрите У Blazer далеко идущие Перспективы, Microsoft в него Вкладывает большие большие прибольшие Надежды Вплоть до того, что даже сделали свой собственный юнит-тест для блейзера, который называется B-Unit. В общем, дальше будем изучать, мне он очень нравится, надеюсь, вам тоже. Если я все правильно объяснил, то наверняка вы поняли. Если что-то непонятно было, спрашивайте в комментариях, пишите, комментируйте. Будем общаться, всего доброго и до новых встреч.